но с нижним уровнем... Нас, Дейж Ляпзар думает... Кожегол кожеголовый это прикольный персонаж у нас водолом шредер а теперь уже кожеголовый это прикольный персонаж как я так смотрю на него реально вот так смотреть вот реально реалистично как будто он реально сидит здесь и ждет черепашку ниндзя чтоб его слапать или схавать очень прикольный лагает или что очень прикольный персонаж вообще-то. А, вход один стороны поздравляем Прикольные лапочки. Блин, снова лагает. Что еще? По какой-то прошло. Вот, я не знаю, я обзор делать. Отстаньте. Вот так прикольно. Вот реально. Как вот так вот? Или вот, ну, как-то вот. Вообще четко. Вообще, ладно. Каждый головой. Прикольный персонаж. Вот если бы вы головой бы четко, я бы с ним сыграл. Итак, мы продолжаем. Вот я все отключу чтобы не мешало. Но вот наши героя голова тут вообще-то есть, шедер есть, отлично. Скоро выпадет, я так думаю. Так, кажеголовый. Не, нет тут все есть персонажи. В общем-то, мы потом все персонажей будем и тестировать будет, будет. вообще огонь. Помню, что у Дриги ютубер по сотке, у нас по девятке еще. но еще скоро, еще скоро Буквально еще 91. Настой уровень. А где у нас что то то чувствует, что реально у нас. Пранкуют. Дают мало героев здесь и там за покупки. Кто богат то покупает. Да? Где-то нужно выбивать их. А, кстати, я забыл снова. Что-то сейчас, рекламу. Ладно, обещаю. В следующий раз я это сделаю. Просто скажу сюда в игру, всегда это все делается. О, Кирби мыш Я упомню, кстати, серию. Очень давно. Кирби мыш Прикольная тема. Итак, давай нажмем. Шрадер, давай с тобой. вот.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 ну, я как-то шешала, понял? Он меня не играл. Мне задим. А, самая. Мне нужно пойти тихо-то. А, да? Спасибо, да. я задумал. Ну, иди, ради. Иди, ради. Спасибо, ради. А что просим а, а, сейчас? Блин, он вращается. О, ради. Подавайся. Ну, ты как-то окрашенный, например. Не Нет, он край. Но. не влетает. Ну, надо пойти. Спасибо, малыш. Ну, конечно, малыш. Ну, давай, покажи, что я спускаю. Вот, я спускаю. Вот, я спускаю. Вот, я спускаю. Вот, я спускаю. Вот, я спускаю. Продолжаем, наверное, спускаемся. Бля, слушайте, слушайте, слушайте, тем дальше я с этим тебя. Ладно, вот так он. Такой, как бы, он лежал в дубах. Ух ты, у тебя муравья. Ладно, убрал, блин, направо все. Так, направо. Такой, направо все. Не поймал. Опа, посмотрите на обычную. Ух ты, ⁇ м. Своя скорость. Ой, играем, спокойно себе не пустилось. Ну, я не знаю, на самом деле, душ надо приземлиться. Иди, ладно, забудь. Ну, тебе, блин. Я с тобой не поймал, я не знаю, нормально. Приземлился, вот так. Ага. Ты там лежишь под оковыми. Иди, наверное. Ну, так, ладно.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 Всем вот, а, а, вот, да. время за макс риск вот значит смотрите-ка шлака рандомный если вы полюбили оригинальные игры по попугану за тактику забудьте в этой игре забудьте про тактику там все на рандоме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 А -а -а. Нажимаем отмена. Да, мы знаем, все, но проверено. Отлично. Давай, давай, да, 2021-21 апреля. Но обновление в 2020 году. Ступай в бой, сражайся так. Блин! Ха! Вот так вам! Лао! Где вы, братья, браете? Спасить нужно! Такой девиз! Ну давай не получавший девиз, как я помню! Блин! Кради жизнь! Удар кренга! Выучить девиз какой-то! Удар на кренга! Сейчас вот дивиз учите! Какие себе! Укрепленный удар! Ай! Блин! Ой! Ой! Надо его вырвать случайно! Ну потому что он реально тащит А чего вы уверены? Идем точно! На! он забыл такой игрок, который будет получать вещи, щит! Например, какой-то робот! Ну есть такой робот! А кто его создал? Там вроде Микиманджо. Донни, Донни, а потом уже митиманджел я сам такой, ааа, это моя ручка. какая бы себе прикольная Донни, кстати, создал этого робота, он реально всех нить я в шоке, был, как так, робот тащит четырех тупох тупых нить Где он? А? Ой, ё мой он здесь, нет, нет, там за окна никого нету, там только одна св свет есть, одно и второе свет. Блин, он реально сильный, друзья, он 12 лево, что делать? Тихийный карай, смертельный клик, клик Блин, 21, реально утащил. что делать? Ай, крэнк, что ты сделал, карай, оберни его, блин Друзья, что делать? Дрянь, он тащит нам. Спасите, напишите комментарий, что делать, блин. Тут уже подпись пишет, что вам кирдык. А, нет, он каждого одного вырубает, настрой Перевод, забрать его. Блин, дело дрянь, конечно. Укус. А, 78, блин, дело дрянь, что делать? Что делать он? Вот, руки... А, блин, двое, что ж такое? На тебя крылья, мимо. А, я один, блин, ненавижу вас. А. Дело дрянь, помню, друзья. У меня что-то такое. Что такого вы можете видеть? синий, цветовый, красный. У нас есть один чувак, у Тачи Полк. Я не верю, что он может быть полезен. Поэтому я хочу сюда. Ружим, выхода из тени открыт. Также прикольно отторав. Мини-игра, особенные события, выход из тени. Кенмитиотова. Ха, девятый, ослушай. Опа, на. Хорошо, ребята, вот какой будет план. Дядя Майки, мы нападем на них, используют наши таланты ниндзя, и все из Клана Фуд просто обалдеют. А, Клана Фуд. Не знаю, почему они такие косимы, а потому что мы просто в будущее. Ведем в будущее. Ну да, они в в будущее были, поэтому такие вот. Нет, Майки, мы здесь не рады этого. Мы ведь разве... разведку. А это значит, что мы только наблюдаем, ясно, вораб? А я говорю, что мы можем их побить. Вот, Донни. ну ну ребята, кажется, они нас слышали. Ну, конечно, я тоже. Ладно. Блин, нереально начинаем. Ух ты, -мо! Прикольно! Ну моя они такие вот тут где-то крутые места. -мо, какие-то новые техники изучили, а какие стали сильно реально. Гающий вкус. Бутова. Удар, крэнка! Лебят, чувака, помню, серии, когда Лео спас его, это Блин, он закатал, слышь. Видни, бери, ранг, о, ран. Блин, надели на пассивный с ничай ход. А ну где свой меч. Лео умеет использоваться. Тем более лучше. Снова они где. Гладянь. Сильно. Карад 2 считают. Сильно. Сильно, отлично. Трайный бой. Тут, может кажется, побольше там, ну ладно. Ах, ладно, держись. Ах, блин, я Край. Блин, наверное, точно что делать. На. И короче, просто поплыть. Хау. Мне всегда что новое, думаю, кстати. Ладно, получается, конечно, дрянь. Ну ладно. На. Блин, край держись. На. Последняя волна. Ох ты их пятеро, слышишь, блин? Ну моя. Я помню эту этот Я еще писать полицейскую машину помню. <смех> наверное, не так немножко. Скорее всего, это значит, что...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 уже затягивать драгу давай карту ворот открыть способность активировать 240 получай ха это мало масса ты не уже нас достаешь ну ладно бакуган в бой бакуган на поле бакуган в бой бакуган на поле по тоже покупаем. А, это серия 3. Точно, нажимаем очень много раз. На кнопки. Давайте. Хопана, хопана, хопана, хопана. Мне что-то я как-то не нажимаю на них. Так, так, так, так, так, так, так, так. так. 355. Я максимум набирал вне видео 560. Так, так, так, так, так, давай, давай. Отлично. Победа за нами. Масатом Проигрывает.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 Ядроуз открывается на уровне 13. Вот его тоже нужно взять нам 200 и 200 и 100. Вот тебя вот. tower А то мы будем проигрывать вот так вот. Ну что ж, поле игры открыть. У меня есть <связать> курки. У есть <связать> и Хорошо, карта ворот, на поле. Попробовать, и у него уровень силы мощном, поэтому нужно именно туда вот целиться, Бакуган в бой. Ай-яй-яй, я попал на него карту. За сильнее, чем я думал. Хорошо, Бакуган в бой. Драгон, на поле ё-моё да есть а он там на поле или он промахнулся как думаете ой дракон, ни на что не способен то да ты монстр ты офигенный сильный ладно давай кам макса бой макса на поле отлично просто снайперским так я не видел, какого у него гуган был как он запускал серия 3 точно кнопочки нажимаем очень много раз и побеждаем его я все как было, но что-то я и изменяю. Не знаю, почему всегда вечно этот монстр. Ой-ой-ой, накердык ну, сейчас, да? Итак, убираем эту технику. О вот, блин, не тут. Эти флавиши, ладно. На было бы самую сильную технику, чтобы потом всех победить. От край добивающий удар был, помнить? Тут как-то мы изменяем что-то другое. Ну повторение. Мне тут что мы проходим то же самое. Вот, давайте другое, мы верим. Карту. А то одно и то же, как-то не то. Ну что ж. габи тактики, давайте расскажем про это. Слушайте, если вы хотите победить в этой игре, вам нужно больше времени уделять, в себе больше артефактов забирать. Ну, больше мы -то ну, вроде как-то обычно так мы ну, вроде мы и закончили а так да, кстати 18 18 ты я так думаю почему дальше не хочется а мы закончили вроде бы видно что мы так по-быстрому закончили эту карточку о а тут идеально это тоже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 слабость сильно блин какие хитрые карать царя ну ладно а, пал, а еще был вторая я их помню кстати ха промо красава так моя очередь не знаю правильно неправильно неправильно ну да наперед боты так да, ну вроде бы отлично взрывается и так давай спинтер бом ему карает еще дар бомб так минус 1 можно еще доходить и так еще регенерировать включать опасно опасно так. ну вроде бы да, на роботов потому что они тем нечают чем раньше мы их будем набивать тем лучше блин ну как саки мина выворачивайся красавчик. Лево, блин ах, лыж, залево, блин! Минус один отлично. Бм крыса в ударах. Прям, знаете, уворачивается, бам! На крал еще дар! Убивает.